Здравия сородичи, друзья, соратники. Здравия всем здравым, кто на пороге. Значит, это у нас предисловие к рубрике «Эксперимент». Сегодня 18 марта. Мартля, март, да? Ну, вроде как уже весеннее месяце коверкать не нужно. 18 марта, где-то третий час дня по Москве. Вот, ну, значит ковыряюсь тут на этом самом на огороде вот тут подчистил это вот будет как раз кстати до и после вот это вот тут вот, вот, с этой стороны еще не успел до вон там всякие травы надо это все подергать в мульчу и все такое прочее, ну не суть ковыряюсь и вот даже сейчас найду где-то ну там пойдем ладно Ага, ну вот, собственно, да, вот кусочек, раз, коры, березы валяется. Нет, у меня такая идея, давайте проведем эксперимент с берестой. Вот. потом можно будет его послать этот ролик. Значит, хожу, хожу, ну, думаю, значит, да, поднял. Старую, ну думаю, ну наверное шнеет, нет, наверное же новую как-то там утрывали, молодую, пока она еще не за не засохла, что-то там корябали, потом она засыхала, ну и почему-то не ломалась, ну неважно, ну вот думаю, да, вот молодая. Думаю, ну а как же, думаю, с сорвать что-то, на чем можно, блин, по, пошкрябать, что-то попилить, дубовая кора, Здесь не вот эти же, эти самые прослойки они особо не живые не гибкие срывать не их ниже срывать смотрел смотрел вот, плюнул и вот вот такие вот да не такая же валяется не на такой же ж. шкрябали они ж в трубочке были скрученные кстати как мел, видите мажется. Трубочки же были бересты скрученные, вот, э, найденные в болоте. Поэтому надо типа, шну такое что-то гибкое, да? Вот, ну, нашел э, тоненькую, дисп... ну, просто случайно вот от, от чего же подумал. А, ну, или вот вот такого плана нашел, я ее там положил, отдельно потом будем продолжать. Э, и вот, думаю, сейчас переместимся и начнем эксперимент так полетели вот переместились мы вот у нас есть славянский ножик из кречневого железа выкованный самодельный надо ну, да. вот потому что ж мышь эти самые вот я потом там вывод сделаю и будем вот же пробовать это самое ну тут это дырявая конечно совсем вот ее и хрен скрутишь в вот этот самый разрешу. Это можно будет ну, ну, ну, покажи, как оно скручивается, и что оно сразу ломается и на этом тоже можно в принципе эту самую. Вот я жарил, Станец. типа живую, по как-то ее разодрать, содрать ножом, как-то на тонкие эти самые, Вы же понимаете, какой это бред. Ну вот тут у нас подложка есть такая, кусок коры. Ладно, давайте напишем. Тут, правда, влезет слово только из трех букв. Вот, ну, ладно, давайте напишем. Так. Ой, как... Ну это потому что там подложка из этой самой. Ну вот а тут вот, вот, вот я буду. Ну. Понятно, оно просто прорывается. Вот, там же шутки, которые показывали. Что там, видно хоть что-то? Да, я приблизил, даже научился ну, вот. что подумали за слово из трех букв? Нет, мы культурные будем писать слово ХАЙ. Привет. На привет тоже нету места. Вот. Так, вот. Ну, было у них там, допустим, шила какое-то удобное, да, и чтобы не порезаться, ну, что-то вот видно, да. То потому что подложка, так, понятно, ее не скрутишь. Вот. Ну и второй, этот самый жду на эксперимент, все по этому самому. Вот видите, он покажет тут навес. Шоп, уже не дождь, ничего, не это самое, там он ямку даже под лавкой вырыть. правда, там может котик это все потом вырыть. Сейчас мы ее зароем и через месяц тут роем, если что-то там будет. Ну, может быть, потом опять перезароем, да. тут под лавкой, правда, тоже сыра. ну, максимум этих самых условий. Да я думал, ты на этом, на огороде. Ну, давай, ну, значит, здесь в идеальных я условиях. Я тебе говорю, практически лабораторных. Этот самый в болоте говорил. Ну вот. А мы под лавкой. Тут сухо там? Сейчас влажно. Ну, Все равно. Ну вот. Ну, чтобы котик тут не порылся. Оказывается. Так, ну, вот такой эксперимент. Все. Так, всем? всем пока. Добра тепла света. Так, постараемся не забыть отрыть. Ну, да. Так, ну все. Пока. Так, стоп, да? Ну да. Вот, и послесловие вот к этому эксперименту обыкновенный это карга культ. Вот, никакие-то, естественно, не берестяные были письма Вот сейчас смотрели, видели Оледы эти, или как они там Гибкие экраны сейчас начинают Активно Продвигаться, только никак Все-таки их не сделают, а подвигаются Они уже как несколько лет Вот, это может быть, конечно Да, что-то скручивалось, что-то гибкое На нем какой-то был текст Вот э -э -э, культить это можно Или Говорит, что малевали, что-то чертили на каких-то на берестяной какой-то коре, чтобы принизить великих предков вот, с какими-то магическими технологическими технологиями. Ну, вот такой вот еще вывод.